Хотите получить свою собственную квартиру бесплатно, абсолютно с нуля, без стартового капитала? Думаете громкое заявление? Смотрите видео до конца, и вы поймете, что это действительно реально. Меня зовут Евгений Лебедев, я занимаюсь инвестициями в недвижимость. Когда-то у меня абсолютно ничего не было, я приехал в Петербург из города Рыбинска. Сейчас же я проживаю в трехкомнатной квартире в центре Петербурга, и у меня уже 8 инвестиционных квартир, а в собственности общей стоимостью в 39 миллионов рублей, порядка тысячи учеников уже прошло обучение на моем курсе высокодоходные инвестиции в новостройки. 100 миллионов рублей – это общая стоимость прибыль на недвижимости, которую купили мои ученики. Если вы еще снимаете квартиру, проживаете с родителями или в общежитии, то пора задуматься о том, как же вы собираетесь приобрести собственное жилье, собственную квартиру. А какие вообще есть варианты на сегодняшний день решить жилищный вопрос? Первый вариант, конечно же, это карьера, но здесь нужно помнить, что только 2% сотрудников, наемных сотрудников реально могут себе позволить собственное жилье, собственную квартиру. Второй вариант, это, конечно же, ипотека, но здесь нужно понимать, что когда мы берем квартиру в ипотеку, мы переплачиваем 2 или 3 стоимости квартиры, когда платим проценты банку за пользованием данного ипотечного кредита. И вот, к примеру, если мы берем квартиру стоимостью в 3 миллиона рублей и ипотеку на 30 лет, то в итоге мы банку выплатим, внимание, 8 миллионов 946 тысяч рублей за эту квартиру. Очевидно, что это глупо. И третий вариант, это, конечно же, съем жилья. Но здесь нужно помнить, что когда мы снимаем жилье, мы просто выкидываем деньги на ветер или просто смываем их в унитаз. За аренду квартиры за пять лет мы смоем в унитаз, внимание, полтора миллиона рублей. Я думаю, что для всех вас очевидно, что все эти способы, они просто глупые. А что же нужно сделать, чтобы получить собственную квартиру, спросите вы меня. Все очень просто. Нужно перестать работать, как ни странно. Дело в том, что если та работа, которую вы сейчас делаете, не привела вас к желаемому результату, то просто нужно изменить сферу деятельности, которой вы занимаетесь. Я предлагаю вам заняться инвестициями в недвижимость, инвестициями в новостройки. Например, я и мои ученики, Инвестируя в новостройки, получаем собственную квартиру уже через 2 года, работая всего лишь навсего 6 активных рабочих дней в году. Ни для кого не секрет, что новостройки дорожают с ростом готовности дома, но мало кто знает, как это делать действительно без рисков. И я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс «Как получить собственную квартиру бесплатно, инвестируя в новостройки». На данном мастер-классе я научу вас инвестировать без рисков, потому что нам важно купить не просто новостройку, а прибыльную, надежную и ликвидную новостройку. На этом мастер-классе я дам вам формулу получения квартиры бесплатно. Это пошаговый алгоритм. Делай раз, два, три, четыре, чтобы достичь результата. В конце концов, я покажу в цифрах, как я и мои ученики на реальных сделках получают собственную квартиру абсолютно бесплатно. Также я открою секрет вам, каким образом можно, используя штурмовые конструкции, инвестировать абсолютно с нуля. И, конечно же, я расскажу, как делать свой пассивный доход на данной стратегии, инвестируя в новостройки. Регистрируйтесь на мой мастер-класс на данной странице. И уже скоро вы узнаете, каким образом получить собственную квартиру абсолютно бесплатно, без стартового капитала, то есть абсолютно с нуля. Увидимся.